всем привет меня зовут марат это компания фундамент спб сегодня мы находимся в кера это четвертый выпуск с этого объекта. Сегодня у нас 6 ноября и на данный момент мы занимаемся армированием фундаментной плиты. На данный момент уже связали нижнюю сетку, смонтировали по периметру П-образные усиления. Сейчас ребята занимаются армированием верхней сетки и сегодня приступают к монтажу Г-образных выпусков под стены, которые будут уже располагаться на этой фундаментной плите. В целом... С предыдущего выпуска что изменилось? Мы завершили все-таки гидроизоляцию под бетонки. После этого смонтировали опалубку. На данном объекте, вот именно на фундаментной плите, монтируется опалубка деревянная. Потому что эта конструкция в любом случае будет в перспективе засыпаться. Она будет невидимая, поэтому особых требований именно к качеству поверхности здесь нет. Поэтому мы решили применять здесь опалубку из дерева. Значит, подготовили щиты, смонтировали, сделали раскреп, можно увидеть по периметру, везде стоят подкосы, которые защищают от смещения опалубки в процессе бетонирования, потому что бетон имеет большую массу, и когда он заливается, могут, может смещать опалубку, и из-за этого может появиться кривизна. Для того, чтобы это избежать, делаются специальные подкосы, которые жестко фиксируют опалубку в своем проектном положении. Значит, здесь мы производим изготовление гнутых изделий для монолитной конструкции. В целом, в каждом проекте есть спецификация или ведомость деталей, которые изготовляется на фундаментную плиту. Здесь вот у нас она зафиксирована. Это, по сути, все позиции гнутые, которые будут использоваться в данном конструктиве. Здесь их порядка, наверное, 25 штук. Именно в проекте фундаментной плиты мы сейчас используем четыре элемента. Это П-образный элемент, он используется по периметру фундаментной плиты для анкировки концов арматуры. Г-образный элемент – это элемент анкировки стены в фундаментную плиту. Элемент, значит, F1 – это э, лягушка, так называемая, она находится между верхней и нижней сетки и поддерживает верхнюю сетку в проектном положении. И элемент D1 это э, арматура, которая заводится в приямке, в перспективе, вот сейчас там выпуска покажу настройки, как они выглядят, они потом загибаются уже и заводятся в саму фундаментную плиту. Все остальные изделия, которые здесь указаны, вот эти серьги, вот эти Г-образные элементы, хомуты, еще хомут, э, развернутая вот такая Г-образная э, вещь, это все будет использоваться уже на следующих этапах работ, на стенах и на перекрытиях. В целом, при производстве арматурных работ есть перечень правил, которые необходимо обязательно учитывать и проверять. Сейчас немножко о них расскажу. Значит, первый момент – это соблюдение защитных слоев. Защитный слой требуется для того, чтобы арматура, которая будет в бетоне, находилась на нужном расстоянии от края бетонной поверхности, для того, чтобы она в ней не корродировала, чтобы был слой бетона, который не пропустит влагу к арматуре. Защитный слой бетона может быть снизу по нижней сетке. Вот можно увидеть сейчас частично расположены фиксаторы, которые поддерживают нижнюю сетку в проектном положении и задают нормативный размер, в данном проекте это 40 мм, защитный слой должен быть выдержан по периметру, вот, от п-образного элемента до опалубки в данном проекте это 30 мм, должно быть тоже выдержано, и потом после бетонирования конструкции будет уже выполнен верхний слой э, защитный, который защитит как раз верхнюю сетку от э, попадания воды на нее и ее коррозии соответственно выдерживание нижнего защитного слоя соблюдается при применении фиксаторов соблюдение верхнего защитного слоя выдерживается при помощи вот этих элементов Который находится между нижней и верхней сетки, Который держит ее в, нужном, в нужной отметке Соответственно уровень бетона Примерно будет заливаться на, на этой отметке Сейчас конечно сетка не довязана Проверять рано Но когда она довяжется Можно уже будет пройти с рулеточкой все проверить По периметру защитный слой проверяется тоже рулеткой, Нижний слой можно приставить рулетку Посмотреть на какой отметке она находится Значит второй момент При проверке арматуры Это в целом соблюдение проектных решений То есть использование правильной арматуры в данном проекте элементы основной несущей сетки и п-образных и образных элементов это 12 арматура 500 соответственно ну, можно ее также рулетка проверить диаметр арматуры в целом на арматуре есть бирки которые ну, приходят с завода на которых написано какой класс арматуры какое сечение э -э, она используется на этом объекте здесь это непосредственно 12 арматура и элементы которые несут исключительно конструкционную нагрузку это вот э, хомуты, которые поддерживают э, расстояние между нижней и верхней сеткой это восьмая это, это арматура из нее не сгибается, но отдельно пачка лежит тут на самом деле не принципиально сильно какая прямо арматура здесь будет но по проекту восьмерка лучше ее использовать э, значит третий момент это именно правильное армирование и правильная вязка конструкции э, у нас в проекте заложено Шаг ячеек 200 на 200 миллиметров, то есть тут можно пройти с рулеткой, померить. Сейчас нижняя сетка связана, ну она 200 на 200, верхняя сетка довяжется, можно будет проверить. Необходимо проверять правильность расположения п образных элементов, вот они по периметру должны быть шагом 200, чтобы они везде находились, правильность использования вот этих каркасов, которые находятся между нижней и верхней сеткой и правильность установки. Вот этих Г-образных выпусков, которые будут монтироваться сейчас под стены, они должны быть все в соответствии с проектом расположены. Четвертый момент – это соблюдение минимального перехлеста арматуры в рабочих стержнях. Можно посмотреть, то есть у нас длина вот этой, э, вот этой плиты – вот в этом измерении 16 метров, хотя стержень арматуры всего 11,7 метров. И для того, чтобы арматура работала, ее необходимо где-то перехлестнуть. Есть определенные правила перехлеста. Первое правило это... Соблюдение минимального перехлеста в данном проекте это 50 диаметров, то есть это 60 сантиметров арматуры стержни должны перехлестнуться. И второй момент немаловажный, это э, отсутствие э, вот этого стыка в одном сечении более чем 50% стержней. Ну то есть э, у нас вот можно увидеть по сетке, посмотреть, что перехлест вот этой арматуры делается через один. Один перехлест здесь, другой перехлест той зоне для того чтобы в одном месте не было стыков всех арматур и не ослаблена была эта зона конечно по СП можно посмотреть и в одном месте стыки делать но тогда будет большой перехлест и излишний перерасход арматуры что тоже нежелательно к базовым требованиям еще относятся контроль именно поверхности арматуры, то есть она не должна быть сильно ржавой и не было, чтобы на ней порошкового налета, то есть рукой проводите, если пыль не летит, в целом арматуру использовать можно, если на ней есть какое-то там излишнее Коррозия, конечно, арматуру лучше почистить, есть специальные средства типа антижарщина. На данный момент э, работа не завершена, как она завершится, наш технадзор приедет, проверит всю сетку, соответствует ли она проекту, все ли на месте, после этого даст добро и будет эта конструкция бетонироваться уже. Так, расскажу немножко вот про этот элемент г-образный выпуск. Г-образные выпуска монтируются для того, чтобы заанкерить жестко стену фундаментную плиту. Ну то есть если не, опуска... не делать выпуска, а просто сверху завязать стенку и залить, она никак не будет зафиксирована фундаментную плиту. И так как этот цокольный этаж, будет подсыпаться грунт и будет... будет на нее давление, она может просто потом уехать. Это будет э -э не лучшее решение. То есть, для того, чтобы избежать таких явлений, есть такие ГГ-образные выпуска. Они в перспективе будут монтироваться вот так на сетку, подвязываться к сетке и будут вертикально выпущены. На них уже потом рабочая арматура по стене навязывается и используется уже в стене. На этом объекте, на данном этапе до бетонирования, значит, нам осталось что? Довязать сетку верхнюю, смонтировать выпуска. Насколько я помню, выпусков сейчас под стены здесь 1300 штук. Это достаточно большой объем. Ребята гнут, монтируют, вяжут. Вот. И также осталось монтировать гидрошпонку по периметру конструкции. Гидрошпонка выполняет функцию защиты холодного шва. То есть, так как конструкция заглубленная, в межсезонье здесь может подняться выше, ну, грунтовые воды подняться высоко. Для того, чтобы не было подтопления цокольного этажа, через холодный шов делается, ставится гидрошпонка, которая защищает его от э, обводнения. Для защиты холодного шва будем применять вот такую гидрошпонку. В перспективе ребята ее по периметру смонтируют. И часть этой гидрошпонки останется в бетоне, часть уйдет в стену, что защитит холодный шов. Всем спасибо, кто смотрит наш небольшой сериальчик. В следующий раз мы сюда уже, наверное, приедем после бетонирования фундаментной плиты, когда ребята будут уже вязать арматуру стен, и расскажем подробнее, как заливается фундаментная плита, как за ней необходимо ухаживать и как необходимо уже вязать стены какие есть нюансы, которые надо знать и контролировать. Подписывайтесь на наш канал, у нас много полезного контента. До свидания!